Они могут быть использованы для разных вариантов. Это сумки через плечо, это сумка в руки, это сумка деловой вариант, и ежедневный стиль. Так уж сложилось, что у мужчин должны быть все время свободные руки. Мужчина являлся всегда охотником, добытчиком. И вот ситуация, если ему вдруг нужно защитить женщину, женщина или падает, или в опасности, ему нужны свободные руки – если мужчина на работе и, и бежит быстро на бегу или садится в автомобиль, ему нужны свободные руки. Если мужчина на охоте, ему нужны свободные руки. Получается, мужчина, чем больше у него времени свободные руки, тем больше дел он успевает. Так уж сложилось. Поэтому давайте не будем об этом забывать. И начну показ, обзор мужских сумок. Это черная деловая сумка, выполнена в двух разных материалах. Материалы э, выполнены из полиэстера. Это синтетика и текстиль. Э, вместе соединены компоненты, и поэтому сумки, те, которые выполнены из текстиля, они с пропиткой, они не промокают. В общем, поехали. Вот такая вот сумка. Деловая, мужская. Деловая. Смотрите. Э, они все разнообразные, хотя и очень похожи. Вот такая вот сумка. Она небольшая. Сюда может войти половина формата А4. Сейчас возьму сантиметр и будем мерить. Так, размер сумки. 26 на 20, двадцать на двадцать и при этом ширина ее 14 сантиметров сюда возьмет термос поллитровый контейнер с продуктами кошелек мужской портмоне Какие-то небольшие бумаги, документы, ключи. В общем, самый телефон, самое необходимое, что может быть востребовано мужчине в ежедневном пользовании. Карман на передней стенке. Еще один карман. Два отдела, которые между собой не сообщаются. и вот такая ручка регулируемая одевается на себя здесь ручка не очень длинная поэтому скорее всего это будет вот такой вариант потому что мужчины это мальчики крупные однозначно это не мы с вами девочки это сумка модель Имя ее сестра. Имя. Сейчас скажем имя. Так, это SMD 1023. И цена у нее 500 рублей. Цена без стоимости доставки. Следующая сумочка. Это ткань. Она более плотная, нежели предыдущая модель. Это жадко. Вода с нее вообще скатывается. Она очень плотная. Если та сумка была в фабрике Москва, то это в фабрике «Иваново». Здесь другое качество стропы. Вот даже близко покажу. Смотрите. Это видно даже на камеру. Вот так. Видите, плотность разная. И точно так же с материалами. У этой сумки ножки. У этой ножек нет. Но зато здесь есть очень плотный материал. Хорошо встрочена плотная ручка. Так, э, длина ручка ремня сейчас увеличу, посмотрим. Честно сказать, не верила. Так цепляют бирки, что они просто мешают передвигать. Даже придется цеплять. То есть ремни на этих сумках не очень длинный получается ремень, только на плечо. Так, это прицепим. Здесь, похоже, прицепим. Здесь, смотрите, карманы вот здесь. Карманы вот здесь. Сверху еще. Получается, карманы дубль. Два абсолютно независимых входа. Один и второй. Так, по поводу э, формата А4 входит или нет, девчонки, не мерила. Сейчас будем смотреть. У меня есть рядышком моя волшебная тетрадочка рабочая. Мерю. Свободно входит. И свободно закрывается. сюда, сюда, значит, сюда войдет папочка. Так, размер сумки сейчас померим. Ну, что, формат А4 вошел. Это уже понятно показала, да? Так, 31 длина. Высота 26. И ширина сумки. 15 сантиметров. Так, эта сумка из жадки стоит 650 рублей. Так, а номер ее 205. Точно такая же модель, здесь в другом материале. Он чуть-чуть другой по структуре. Это шестисотка, Такая же, как предыдущая, как первая модель, но... В этой фабрике в Ивановске, она более плотная. Опять показываю для сравнения материал. Смотрите, даже близко на камеру видно, что он отличается. Эта сумка 500 рублей, она такая же, как эта, но из другого материала. Ой, 600 рублей. Это 650, это 600. Еще одна моделька есть, вот такая. Она горизонтальная. Номер ее. 2,04, на передней стенке карман, ширину сумки, сверху еще один карман, вот такой вот, и два независимых кармашка, внутри, здесь а, вложена папка она свободно вошла и закрылась, иначе говоря, ее здесь не видно, вот. Сумки очень легкие, очень прочные и хорошего качества. Это модель 204. Цена у нее 650 рублей. Так, теперь показываю немножко другие сумочки. Так, теперь другие сумки покажу. Показываю другие сумки чуть меньшего формата. Тоже из плотного 600 материала, тоже Иванова. На передней стенке, смотрите, карман один, карман другой и два входа. Плотная ручка, ручка-ремень на плечо. Сюда формат А4 не войдет. Здесь два входа, отделы не сообщающиеся. Размер сунки сейчас померяем. Так. Размер 29 на 22. И ширина. Ширина у нее без учета кармана. Десять сантиметров. И плюс дополнительный объем кармашек дает. Вот так сбоку покажу. Так, следующая моделька. Так, эта модель была. 0,37, цена у нее 600 рублей. Следующая модель, 2,040. Два отдельных входа, на передней стенке три кармана. Смотрите, один карман, второй карман. И сверху и еще один клей. И получается как три отделения. Сейчас покажу, открою. Так. Так. Показываю три отделения и два кармашка. Посмотрите, здесь какие движки. Они немножко другие, нежели на этой серии. Здесь бегунки вот какие, движочки. А здесь вот такие, они абсолютно другие. Они более массивные. И здесь молния более плотная. Это сумочки 600 рублей. И такая же точно модель, но 40 есть. В сжатом материале. И цена у нее 650 рублей. Вот один карман. Другой карман. Третий то есть как отделение сверху и сверху два кармана 650 вот такая сумочка тоже 600 рублей это моделька 041 тоже выполнена из 600 материала не жарко он тоже очень плотный разница между теми моделями в том что здесь вот такой кармашек один вдоль ширины всей сумки спрятан под вот таким вот клапаном. Сверху еще один карман открывается. И два не сообщающихся отдела. Сейчас я здесь сумка Эта сумка тоже 600 рублей. Ну, собственно говоря, мужских сумках на сегодня все. Девчонки, сумки недорогие. Качество замечательное. Если вашим мальчикам Сыночкам, мужьям, друзьям нужно бегать на работу в офис или куда-то еще. Заказывайте, делаем отправки. Мы есть в Инстаграме, в Одноклассниках, в Фейсбуке. Контакт указан ниже в описании, куда можно войти. Скажу сразу, не везде эти позиции выложены. Их даже нет пока еще в интернет-магазине. Интернет-магазин меняем один на другой. На, на другую платформу переходит дополнительно потом ссылочку сброшу, когда все это случится, вот. подписывайтесь, ставьте лайки, очень важно знать ваше мнение, если есть желание подписывайтесь, девчонки, до конца февраля на эти сумки хотя цена, честно сказать, невысокая для такого качества сумок сделаю 5 скидки для своих подписчиков, поэтому подписывайтесь, буду очень рада, отправки курьером, почтой, наложенным платежом Россия, Казахстан.